Альфа-гейм, разработка 2D, 3D, игр и приложений. В прошлом уроке мы создали с вами лазерный луч или можно назвать его еще пулей, который должен стрелять наш космический корабль. В этом уроке мы реализуем стрельбу этой пулей. Нам понадобится космический корабль, так что давайте его снова активируем. Теперь нам необходимо отредактировать Screet Player Controller. Откройте его. Итак, наш корабль должен стрелять. Для этого в прошлом уроке мы создали префаб пули. По задумке пуля должна вылетать из передней части космического корабля, когда игрок нажимает кнопку отвечающую за стрельбу. Идея такова, что при нажатии кнопки стрельбы наш префаб планируется и появляется на сцене. Далее в работу вступает скрипт Mover, содержащийся в этом префабе, который двигает пулю в определенном направлении. Итак, где на этот раз писать код? Давайте подумаем. Мы просто ждем входной сигнал от кнопки отвечающей за стрельбу. И работа с физикой тут не нужна. Нам не нужно ждать фиксированного обновления кадра, чтобы стрельнуть. Поэтому будем использовать функцию Update. Код внутри этой функции выполняется перед обновлением кадра. Каждый кадр. Теперь нам нужно, чтобы наш префаб пули появился и полетел. Как это реализовать? Для реализации клонирования объектов используется статическая функция instantiate, которая также устанавливает позицию и угол поворота в сцене для клонированного объекта. Давайте напишем код instantiate object position rotation. Мы знаем, что prefab это наша пуля. И для задания позиции созданному объекту используется вектор 3, а для поворота используется CoTern. Эти значения будут передаваться в компонент Transform клонированного объекта. Вернемся в Unity и создадим пустой объект GameObject, переименовав его в ShotSpawn. Spawn. Судя из названия, там где находится этот объект, в его координатах будет появляться клонированная пуля. Объект shot Spawn будет жестко привязан к носу нашего корабля. Таким образом, он будет перемещаться вместе с кораблем, находясь в его носовой части. Давайте сделаем его дочерним объектом объекта Player, то есть нашего корабля. Следующее, что нам необходимо сделать, это задать позицию объекта shot Spawn в передней части нашего корабля. Разверните объект Player и выберите Shot Spawn. Используя стрелки управления осями, а именно осью Z, Переместите объект Shotspawn в носовую часть корабля. Теперь все новые пули будут появляться в координатах Spawn. Посмотрите как это выглядит. Сделайте Prefab Bolt дочерним объектом Spawn, перетянув его на объект. Вы увидите, что объект Bolt появился в координатах объекта Shotspawn. Если у вас получилось так же, то давайте вернемся в редактор скриптов и продолжим писать наш код. Но прежде удалите перетянутую пулю. Нам нужно добавить несколько переменных для хранения ссылки на объект Bolt и на компонент transform объекта счет Spawn. Public Game Object счет. Public Game Object shot spawn. Смотрите. Чтобы обратиться к компоненту transform объекта счет Spawn, нам необходимо писать вот такой код: счет Spawn Transform Position. И то же самое для вращения. Мы знаем, что наш объект использует компонент Transform, поэтому мы можем сразу обращаться к этому компоненту, чтобы сократить количество кода. Для этого нужно определить переменную счет spawn как тип Transform. Public Transform счет spawn. Хотя в инспекторе в слот счет spawn мы будем помещать сам объект счет spawn, Unity поддерживает такую модель работы с типами. Итак, ссылка на объект prefab-bolt у нас будет в переменной счет, а координаты мы получим от переменной счет-spawn компонента transform, которая в свою очередь ссылается на одноименный объект. Давайте отредактируем код. Instantiate счет, счет-spawn-position, счет-spawn-rotation. Если мы так оставим этот код, то каждый кадр будет клонироваться prefab. И таким образом, при FPS 40 кадров в секунду, вы получите 40 выстрелов в секунду. Нам же надо, чтобы выстрел был только тогда, когда мы нажимаем кнопку стрельбы. Реализовать это можно при помощи Input Get button. Давайте напишем и разберем следующий код. Public Float Fire Rate равно 0.5. Private Float Next fire равно 0.0. If Input Get Fire 1 End time.time .time, больше nextFire, nextFire равно time.time плюс .time fireRate. Instantiate, Счет spawn shot_spawn_rotation Этот код позволит нам настроить стрельбу с определенной частотой. Мы описали две переменные. FireRate отвечает, как часто будут вылетать пули а переменная nextFire регулирующая разрешение на стрельбу. Дальше идет условие. Если input getButtonFire1, если нажата кнопка выстрела, и время прошедшее от начала игры больше, чем переменная nextFire, то переменная nextFire будет равна время прошедшее от начала игры, tTime, плюс частота выстрела, FireRate. Дальше создается клон нашего префаба при помощи Instantiate. Давайте рассмотрим этот пример в цифрах. Условимся, что input get fire 1 равно истина, то есть нажата кнопка стрельбы, time.time .time равно 1, то есть прошла 1 секунда от начала игры, и nextFire равно 0. При данных значениях условие выполнится и переменная nextFire будет содержать значение 1 плюс 0,5 time.time плюс fireRate, то есть 1,5. Если мы будем удерживать кнопку стрельбы, то при проверке еще раз условия, допустим, ttime будет равно 1.2 секунды прошедшего времени от начала игры, а вот переменная nextFire уже будет содержать значение 1.5. Таким образом, time.time .time будет меньше nextFire, условие не выполнится и выстрел не будет произведен. Давайте сохраним скрипт и вернемся в Unity. Выберите объект Player и на компоненте скрипта PlayerController, Заполните слоты счет и счет спаун. В слот счет перетяните префаб со вкладки Project, а в поле счет спаун перетяните объект счет спаун со вкладки иерархии. Значение Fire Rate равно 0.5, то есть 2 выстрела в секунду. Запустите игру и постреляйте. Перемещаясь и стреляя вы видите, что пули вылетают из носовой части корабля, так как мы и планировали. Но посмотрите на вкладку Иерархия. Созданные пули накапливаются и не исчезают, занимая память. В следующем уроке мы исправим эту проблему. На этом урок окончен. В следующем уроке я расскажу как удалять пули префабы после того, как они покинули границы игровой зоны.